my <laughs> God. <laughs> Да, начнем с теории. Вы являетесь ярким представителем людей, злостно и безответственно относящихся к своей внешности и здоровью. Дряхлость. Вы только вдумайтесь, сколько в этом слове печального и угрожающего. Угу. Задача физического воспитания в нашей стране и моя лично, как вашего педагога, сделать из вас гармоничных людей, достойных нашего времени. Задача очень нелегкая. Может разойдемся, пока не поздно? А? Да. Нет, зачем, Развращали. Давайте работать усюже. Смирно. Начнем с приседания. Раз, два, раз, два. Ты что за меня дергать? Тихо. Дышите носом. Раз, два. Я больше не могу. занятия закончены так значит вы недовольны что я даю вам слишком маленькую нагрузку я вас правильно поняла товарищи правильно да я тоже считаю что пора перейти от теории к настоящей практике ну конечно мы горим желанием хорошо Смирно. начали Быстро, темп, Что вы жить? делаете? Мы же устали Мы больны, люди ваше нормальное состояние, между прочим Быстро, быстро, быстро без разговоров Так, значит, халахуп Показываю, как это делается Внимательно смотрите на меня, сюда Все очень просто Слышишь? Это халахуба от живота хорошо помогает. Быстрее, быстрее, быстрее, быстрее. Быстрее, быстрее, быстрее, быстрее! Вот сюда. Хорошо! Молодец, будто нам! Натап! Внимание! Я правильно? Все, быстрее, быстрее. Мальчишка, не могу больше. Можешь. Вставай. Нет, лучше пристрелите меня. А ну порывайся. Эх, не могу. Помогите. Помогите. Я вперёд, Помогите. Я вперёд, вперёд, давай. Давай. Куда? Вперед! Господи, я умираю! <смех> ничего, <смех> ничего, держитесь! А мне нравится! Дышится как -то. легко! Ого, оно и видно! Товарищи, друзья, что мы ей сделали? Гоняет до убийство! Да зверела она! Пожалуйста! Ну как вы себя чувствуете? Нагрузки не велика для вас. да, да нет, что нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет,